Что ныне в России есть с мобилизацией ее? Чи триває она? Чи не припинялася? Можливо, какие-то, знаете, такие гучные э, випадки, але все-таки, траплялись за последний период. Знаєте, знаете, такой хороший вопрос. Да, вчера была очень интересная, конечно, цифра озвучена, почти 400 тысяч. Ну, это много. При этом заметьте, что все-таки из них почти ну, чуть, чуть меньше трети да, это, это заключенные любопытно еще то что э, две вещи которые мы наблюдаем каждый день во первых сейчас идет какая-то совершенно отчаянная мобилизация э, очень крупная мы такой не видели еще мобилизации там даже во времена э, действия э, Евгения Пригожина и в российских зонах не было такого огромного количества каждый день забираемых из зон людей. И если мы говорили о том, что, например, ЧВК «Вагнер» было завербована э, с июня прошлого года до 1 февраля этого года порядка 50 тысяч человек, э, то сейчас, я думаю, что только за... Апрель вот сейчас взяли не меньше 10 тысяч. Не меньше 10 тысяч, и их сразу без подготовки отправляют на фронт. И там очень много нового в этой мобилизационной волне. Там есть женщины заключенные, вот они доехали до фронта, мы их уже там видим. Там есть очень много других частных военных компаний, а это отдельная совершенно мобилизация. Есть передача завербованных Министерством обороны в руки совсем разных ЧВК, в том числе мы увидели, что появился ЧВК «Поток», это ЧВК «Газпрома», и еще мы видим с вами, знаете, полное отсутствие реакции, какой-либо эмпатии, какой-то действительно серьезной реакции на мобилизацию вольных, на то, что появились электронные повестки, от которых «не уйти», вот есть в Руси сидящий отдел релокации. Я не, не вижу, как не видит никто, никакого увеличения потока бегущих от армии. Значит, это на самом деле было все. Наверное, это было все, что, что могло уехать от войны, хотело уехать от войны. Видимо, весь поток иссяк. Да, это были... Сотни тысяч людей, от миллиона до полутора, мы до сих пор еще не знаем точных цифр. То, что люди, которые бежали после объявления мобилизации в сентябре прошлого года, гораздо более масштабные, более опасные. Мобилизация, которую не избежать, которая будет вот сейчас с электронными повестками, она не возымела никакой реакции, это покорность. То есть все, что воевать не хотела, все уехало. И сейчас э, российская власть может мобилизовать на фронт, в общем, по большому счету, сколько угодно людей. Э, я вижу запас э, в э, тюрьмах еще порядка 250 тысяч. Они могут э, мобилизовать э, легко, но есть же еще и... Люди, которые перестали сопротивляться, как бы, я не хочу даже говорить слово, на воле, на свободе э, или вне тюрьмы, потому что это уже как все одно и то же. Э, то есть незаключенные, я бы сказала это гражданские обычные люди. Паня Ольго, и от щойно нам побачили информацию, мы говорили про бездумность россиян, про те, яка кількість взагалі зараз їх перебуває на території нашої країни, і от дані розвитки Британії з'явилися, що російські окупаційні войска станом на березень облаштували оборонні позиції на декількох будівлях реакторів Запорізької атомної електростанції. Наявні снимки, знімки, які ми зараз бачимо на екрані, свідчить, что до березня 23 года российские войска війська облаштували ось ці позиції, укріплені мішками з піском на дахах кількох из шести будівель реакторів. Запорізької атомной электростанции. На вашу думку, пані Ольга, це это такая бездумность и нерозуміння на ревні с тем, что мы видели поблизости Чернобыльской зоны, когда приходили, окопувалися в родовом лісі, а потом выезжали с территории Украины с упроминением. Тогда они вообще не знали истории и не понимали того, что происходило до этого и какие наслідки будут. Это на ревне с таким, или все-таки не понимают наследки того, что сейчас происходит на Запорезькой атомной электростанции, и это только вказівки сверху. верху? Вчера была годовщина, очередная годовщина со временем аварии на Чернобыльской атомной электростанции, и я обратил внимание, что это вообще никак не стало новостной повесткой в России. То есть это все, это все забыто этот опыт забыть совсем. Понятно, что это был не военный опыт, но в то же время опыт бездарного совершенно руководства. Но то, что мы видим сейчас, конечно, на Запорожской атомной электростанции, но вообще нас это всех, вообще весь мир волнует ну, уже практически год, естественно. И эта проблема, которая в том числе решается, была попытка решить ее с помощью... БАГАТЭ, агентство по ядерной энергетике, она никак почему-то где-то не трогает российскую сторону. Вы очень, очень точно, очень, очень здорово вспомнили, сколько тащили всякого разного имущества в России тащили из Чернобыльской АЭС оккупанты, как они спали в Рыжем лесу, да, где невозможно находиться. Они все это унесли с собой и на обуви, и... Что стало с этими людьми, совершенно неизвестно, и э, никому неизвестно. И я думаю, что, к сожалению, к сожалению э, настолько Путину э, важна его доминанта, его собственное эго, его э, «либо я останусь в учебнике истории как великий победитель», либо пусть все к чертовой матери, ядерным ли оружием или э, каким-то другим образом. Я думаю, мыслит, к сожалению, так.